Привет, я Александр Некрашевич и сегодня расскажу вам про замечательную компанию Торафакта и ее продукты свежеобжаренный кофе. Я большой любитель кофе и долгое время искал на просторах России, Украины, Белоруссии и Европе качественный хороший кофе. Удача улыбнулась мне, когда я познакомился с компанией Торафакта, причем у них было замечательное торговое предложение. Они предлагали мне в случае, если их продукт мне не понравится, вернуть все затраченные на это средство, и в доставку в том числе. Это замечательный кофе мы пьем на офисе, у меня пьют его дома, на работе, причем я делюсь этим божественным напитком со всеми своими друзьями, хорошими знакомыми, и это является замечательным подарком своим коллегам И знакомым. Скажу более того, все мои знакомые, попробовавшие разные сорта кофе, прибывают в восторге. Причем здесь есть сорта с хорошей кислинкой, с большой насыщенностью, с разными вкусовыми оттенками и с разных плантаций со всего земного шарика. Руководители компании всегда находятся в поиске хорошего и качественного кофе. Причем, заметьте, обжарка была там 13 мая 2017 года. Я заказываю каждый месяц свежеобжаренный кофе, потому что именно в течение месяца он сохраняет все свои вкусовые качества и является ароматным и очень насыщенным, ярким, бодрящим напитком. Позади каждой упаковки есть кислинка, насыщенность, горчинка и крепость. Каждый гурман на сайте Торрефакта найдешь что-то для себя, а я в своей готов поделиться с каждым своей персональной скидкой в 10%, которую вы найдете под этим видео. Обязательно попробуйте этот кофе, обязательно позвоните, напишите, зайдите на сайт Торрефакта и выберите кофе себе по вкусу.